Угол Еда, здравствуйте. О, привет, Великобритания. Привет, Америка. Хочешь покажу, как заварить чай в море? О, давай. Но нет, мой чай Поторапливайся, кучер. Холодно. На, выпей водки, согрейся. Я помню, чудное мгновение. Передо мной явился ты. Эм, а. а, мимолетное видение. Э, ген, и какие нечистые красоты. У нас твоя поставка. Это робот. Скажи что-нибудь. Прифет <связывающие> Рашка. Ясно. На <связывающие> роптотехнику. Одну секунду. А ну идите сюда. О нет, о, нет. О, нет. Ну что, так еще <связывающие> делать? Нет, не будет. А -а -а. Это, проси за то, что тебе сейчас пришлось все увидеть. Хм. Знаешь, а мне понравилось. Стоп, стоп. Серьезно? Залежено. Я думаю, это мне даже пригодится. Всем привет! Меня зовут Гренландия, так как вся моя земля покрыта зельем. И вот наступила долгожданная весна. И сейчас я весь покроюсь растительностью. Yeah...